здравствуйте дорогие друзья с вами я владимир тюняев и вести волкон из парламента вчера я был на слушаниях на парламентских слушаниях по вопросу земельных отношений много было сказано интересных вещей по сохранению пахотных земель по восстановлению их и вообще много выступало аграриев которые говорили с болью в сердце о том что у нас происходит это история отдельного нашего фильма мы обязательно его сделаем и расскажем вам что происходит вообще с землей нашей российской а сегодня у нас состоялась рабочая группа в совете федерации по вопросам электромагнитной безопасности то есть воздействие электромагнитных полей на население и на человека в частности. Мы уже практически четвертый год рассматриваем эту проблему. За прошедшее время подготовили доклад, приняли постановление Совета Федерации по цифровизации, куда вошло решение Совета Федерации о принятии федеральной целевой программы по электромагнитной безопасности. Его подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и с рекомендациями правительства принять данную программу. Сегодня мы рассматривали вопросы, касающиеся современного положения еще раз. В каком состоянии находится как раз вопрос гигиены, вопрос воздействия электромагнитных полей, в частности гаджетов, компьютеров и прочей техники, базовых станций роутеров на здоровье человека очень интересную информацию э, довел до членов рабочей группы олег григорьев член международного комитета по неонизирующим излучениям, и сказал что окончательно в январе месяце 2020 года всемирная организация здравоохранения подтвердила что электромагнитные поля радиочастотного диапазона присвоенным класс канцерогенный 2b и это окончательно несмотря на это очень большие сложности с тем чтобы ввести данное решение до государств все государства как он говорит по-своему решают как-то проблемы и естественно Лоббистские группировки, находящиеся в Америке, мы об этом уже говорили, препятствуют тому, чтобы ввести, так скажем, ограничения в сфере использования мобильной связи для детей особенно. Но проблема настолько остра, что многие государства, в частности Франция, Италия, вводят ограничения в школах и занимаются этим вопросом. В Америке там ситуация несколько иная, там есть федеральная программа, и, кстати, есть реестр канцерогенных воздействий, и по этому реестру, как он сказал, в принципе оценивается воздействие на человека, различных канцерогенных факторов, к которым относятся и средства мобильной связи. Движение в мире идет постепенно-постепенно, несмотря на то, что производители и представители связи эту тему замалчивают. Ну, видимо, пока не будет законодательных каких-то инициатив и законов. Мы со своей стороны пытаемся ввести хотя бы элементарные меры по предотвращению воздействия электромагнитных полей на человека в данном случае мы ратуем за то чтобы все использовали защитные экраны различных модификаций их много достаточно но мы говорим что наша самый лучший нейтроник мы говорим о том чтобы ввести ограничение по времени это самое важное что нужно сделать особенно для детей постепенно накапливается Масса данных о том, что когда-то, где-то должна опубликована быть белая книга, в которой обычно вносятся те проблемы, которые надо решать. Необходимо решать обществу. И это, видимо, настало время, и мы будем работать над белой книгой по вредным воздействиям электромагнитных полей на человека, особенно на детей. Послезавтра состоятся парламентские слушания. Коммунисты России будут проводить Слушание по конституции я туда тоже попаду и буду вносить наши предложения от общества от тех людей, которые болеют душой за родину, за экологию за чистоту нравственных отношений. Вот наша основная задача. Вчера на парламентских слушаниях по земельным отношениям, после этих парламентских слушаний, я лично встретился с Геннадием Андреевичем Зюгановым и передал ему документы, которые мы подготовили в рабочей группе Совета Федерации, сводный доклад по проблеме электромагнитной безопасности и влияния на человека, постановление Совета Федерации, решение методические указания Геннадия Онищенко о, возникновении, о влиянии электромагнитных полей на детей особенно и возникновении у них онкологии, стажированных 10 лет, это точно. Геннадий Андреевич пообещал содействие всем тем, что они могут. На сегодня все, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных новостей для вас. До свидания.